Как собрать чужой трафик? Как таргетировать свое видео на видео конкурентов? Выделите 10, 20, 30 видео своих конкурентов и посмотрите по каким тегам, по каким меткам они продвигаются, какие метки и теги они ставят и начинайте продвигаться по этим видео. Если ваши конкуренты идут по этим меткам и ставят в заголовке ключевые слова, попробуйте идти по этим же словам, по этим меткам, и сам YouTube будет вас ставить в рядом похожие видео. Это очень действенный способ, и для многих ниш только он и работает. Есть специальный вариант продвижения по похожим видео. Хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам. Пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».